Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Вот уже пролетел ровно год с момента покупки моего автомобиля Kia Rio 4 в комплектации Prestige с двигателем 1.6 с автоматической коробкой передач. И в этом видео я хотел бы с вами поделиться вообще, что произошло за этот год, были ли какие-то недостатки, что сделано в этом автомобиле. Также поделюсь с вами своими плюсами и минусами. В общем, все по порядку. Поехали! Итак, друзья, за год эксплуатации этого автомобиля по технической части все отлично, никаких нареканий не было. По кузовной части тоже. За этот год я сделал 2 ТО, это нулевое ТО на пробеге 4,5 тысячи километров. Видео также у меня есть на канале, как я менял масло. И, соответственно, по э, году эксплуатации совсем недавно я делал ТО-1 у официального дилера где я также записывал видео, и оно есть на моем канале. Там я вам все подробно рассказал о стоимости, о работах, которые были проведены на АТО. В общем, на данный момент пробег в автомобиле... Давайте посмотрим. 15 тысяч 5 километров. За год примерно как раз у меня так и получается, 15 тысяч, но с учетом того, что я в этом году ездил очень много по трассе, у меня набежало э, на несколько тысяч километров больше положенного, чем я вообще проезжаю за год. Итак, друзья, э, сейчас я вам хочу рассказать про, про плюсы и минусы этого автомобиля. И вообще, э, так как у меня до до Кири 4 был автомобиль Lada Vesta, в комплектации комфорт мультимедиа с двигателем 1.6 и соответственно я что-то буду сравнивать с этим автомобилем так как больше мне сравнивать не с чем конечно они между собой в разной ценовой категории но класс один и тот же многие люди в комментариях всегда пишут и сравнивают и говорят что веста лучше там той же Киериу или какого-то другого автомобиля, поэтому я поездив на Ладе Весте два года и поездив на автомобиле Киериу 4 один год я могу вам сейчас все рассказать вообще о своих впечатлениях после года эксплуатации этого автомобиля и вот конечно же сравнить Ладе Весты и сравнить лучше она Весты или хуже. Итак, друзья, сразу по плюсам пробежимся. Плюсы комплектации, конечно, свои есть. Это я также вам говорил в своем видео, то, что есть и диски, и хромированные элементы в автомобиле. Также есть подогрев лобового стекла. Опять же, это относится только к комплектации автомобиля. У многих комплектации обычные, это там люкс или комфорт. Соответственно, комплектации престиж и премиум не так много встречается, чем комплектации ниже. Вообще, конечно, друзья, что бросается в глаза в автомобиле? Вот ветоидные дневные ходовые огни. Смотрится очень классно. И, опять же, сравнивая с Вестой, по-моему, даже в этом году у Лады Весты в 2020 году, мне кажется, даже и в 2021 году. Никаких светодиодных ходовых огней нету, и у них обычные дневные ходовые огни с обычными лампами накаливания. Здесь же вы можете а, видеть, что светит они очень ярко, и даже ночью, когда я забываю включать а, ближний свет, бывает, что я езжу просто с дневными ходовыми огнями, вот с этими светодиодными, и, в принципе, я вижу дорогу. Поэтому, как я и говорю, что порой забываю включать ближний свет, потом уже понимаю, что у меня, что света маловато, все-таки и включаю но вот с этими дневными ходовыми огнями вообще свет очень хороший, в темноте прям вообще классно светится вообще сам автомобиль а, по внешнему виду а, вообще не уступает своим конкурентам тем же обновленным а, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, на данный момент уже вышла обновленная Kia Rio 4, а также Kia Rio X где добавились э, светодиодный элемент на переднюю оптику. Но, друзья, э, я менять не собираюсь в ближайшее время автомобиль. Меня он сейчас полностью устраивает. Поэтому менять автомобиль на обновленную его версию я смысла не вижу. Э, единственное, конечно, да, есть автомобиль Kiryu X, который сейчас вышел. Он смотрится прикольно, интересно, э, соответственно, с клиренсом 195 мм. Здесь же, конечно, он меньше. Ну и давайте, друзья, начнем с минусов этого автомобиля, который я заметил за этот год. И опять же, сравнивая с Lada Вестой. А, вообще, я вот сколько бы ни пытался искать минусы в этом автомобиле, и их, друзья, не так уж и много. Я бы даже сказал, что их практически нету. Единственное, мне не повезло. Я сразу не заметил то, что у меня неровный стык получается, Uh, у меня неровно выставлены двери. Это я говорил также в видеоролике про ТО-1. Uh, Получается, задняя дверь у меня выставлена выше, чем передняя. Почему я не заметил это uh, с момента покупки? Сказать не могу. Я, может быть, просто не обращал внимания. Но, как я и говорил, что, чтобы это исправить, нужно соответственно, понимать, поднимать переднюю дверь либо опускать заднюю, а для этого необходимо будет откручивать петли и при этом испортится заводская краска, чего не хотелось бы, конечно, делать. Ну да ладно, это в принципе не критично, в любой момент всегда можно исправить. Ну и ладно, бог с ним, как говорится. Дальше, друзья, из того, что я заметил, точнее вообще покупая этот автомобиль, я был готов к тому, что у автомобиля... Э клиренс очень маленький. Клиренс автомобилей Kiryu 4 160 миллиметров. И так как я любитель ездить на природу, куда-то на рыбалку, или просто отдохнуть на шелки с родственниками, с семьей и так далее, то я частенько выезжаю на природу. И как раз таки в этом году я заметил уже потом, что все-таки бампером я где-то задел доли какую-то пригорок, то ли что. В общем, бампер внизу у меня немножко шоркнутый. На Весте, конечно, такого бы не было, потому что я также ездил и на природу, и на рыбалку, и куда только я на этом автомобиле не ездил, и нигде я, соответственно, ничем не задевал, ни бампером, ни порогами. В этом плане, конечно, Веста выигрывает своим клиренсом, этот автомобиль предназначен только для города, и покупая его, я был к этому готов, потому что я в основном все-таки езжу по городу, на природу, бывает, вырываюсь не так часто, как хотелось бы. Многие скажут, а как же шумоизоляция этого автомобиля? Она же очень слабенькая по сравнению с той же Вестой. Друзья, шумоизоляция этого автомобиля меня вообще никак не напрягает. Сравнивая, опять же, я, наверное, буду... Много раз повторяться. Сравнивая с Вестой, я различий особо не заметил. Да, может быть, вести чуть-чуть потише. Но э, вести очень слышно звук двигателя. И это перебивает вообще все, что можно, только в этом автомобиле. Здесь же двигатели я не слышу, а слышу только шум дороги. Еще из минусов, друзья, это очень слабое лобовое стекло. Также у меня на канале есть видео, где я рассказывал о том, что мне прилетел камень в лобовое стекло, и у меня образовался скол на стекле. Где-то вот в этой части. Сейчас очень тяжело разглядеть, так как стекло уже засверлили и залили полимером. И также, если я смотрю из салона, то замечаю очень много различных царапин. При том, что э, вообще никаких физических воздействий особо на лобовое стекло нету, кроме того, как работают щетки. Все эти царапины образуются от каких-то мелких камней, которые прилетают вам по трассе во время езды. Еще а, к минусам можно отнести то, что в автомобиле даже на текущий год в обновленной версии у модели Kia Rio, не знаю как у остальных моделей, стекла обычные, неотермальные. То есть почему-то производитель считает, что нам как бы достаточно обычных стекол. Хотя в той же вести в любой комплектации, даже в самой минимальной, стекла идут атермальные. И атермальные стекла, друзья, намного лучше, чем обычные. И вообще стекла у Лады Веста, конечно же, толще, чем у корейского нашего друга. Здесь же обычные, не атермальные. И это, наверное, все-таки, конечно, минус. С атермальными стеклами было как-то поинтереснее. Здесь мы, получается, ездим как в аквариуме, если... Машина не затонирована, она просто прозрачная. За этот год, друзья, я также немало вложил в этот автомобиль. Все видеоролики по доработкам у меня есть на канале. Как вы знаете, что первым делом у меня была заменена мультимедийная система на ti Про нее также у меня на канале много разных видеороликов и по прошивке, и по установке. И э, я уже ее поменял на плюс-версию. Видеороликов очень много. Многие, кстати, даже недовольны тем, что их слишком много. Больше, чем даже э, про сам автомобиль. Э, друзья, на самом деле не соглашусь. Видеороликов все-таки про автомобиль больше, чем про сам TIS. Но тема очень интересная. Сейчас она набирает обороты. Поэтому я просто стараюсь как бы показать вам, что вообще э, может и представляет из себя вот эта мультимедийная система Какие у нее есть возможности И что можно, например, с ней сделать, как-то улучшить и доработать Ну, в общем, не суть, видео не про нее Давайте дальше про автомобиль Из того, что мне понравилось, друзья Мне понравился расход на этом автомобиле Покупая вообще Kia Rio 4 год назад Я был готов к тому, что на автоматической коробке передач я столкнусь с тем, что у меня будет большой расход топлива. И по ходу эксплуатации я этого вообще не заметил. Что летом, что зимой, расход был меньше, чем на той же вести. Летом, когда я делал нулевое ТО, я вам показывал, что расход бензина был у меня, по-моему, в районе 8 литров. Потом он уменьшился до 7 8 7 7 вот пожалуйста зима декабрь месяц расход 7 7 литров на 100 километров очень хороший и достойный расход для автомобиля с автоматической коробкой передач с двигателем 16 на той же весте у меня был зимой расход по моему в районе 11 литров летом около 9 при том что заправляюсь я одним и тем же бензином вы также спросите почему ты к минусам не отнес а, салон то есть просторность салона так как она здесь а, также уступает той же вести вообще конечно да вести Место сзади очень много с задним пассажиром сидеть комфортно, комфортнее, чем э, в Кирио, но так как мы ездим. С женой и с ребенком в этом автомобиле Нам этого места просто некуда девать Сзади у нас по сути больше никто не ездит И даже если ездит кто-то да, там Если кто-то сзади садится Но это бывает не так часто Поэтому покупая этот автомобиль Я был готов к тому, что место сзади меньше Но оно мне по сути и не нужно сзади места Я езжу спереди, жена у меня сидит Также спереди либо сзади с ребенком И им там в принципе комфорт больше как бы я не вижу смысла вот этого большого пространства а, в салоне, в автомобиле Лады Веста, я честно не оценил. Как бы, ну, место больше и больше, ну, окей, ладно. В Рио я себя ущемленным не чувствую. Тем более, сидя спереди за рулем, я сижу комфортно, и сзади, сзади меня никто не сидит, и поэтому... Ничего сказать не могу про это К минусам я это точно не отнесу Вообще, рассматривая покупку автомобиля Если у вас большая семья Больше трех человек То, конечно, вы себе Кирио Скорее всего, не будете покупать Потому что вам действительно в нем будет тесно И, конечно, странно покупать В качестве семейного автомобиля Kia Rio 4 Или тот же X-Line Потому что семейный автомобиль конечно должен быть просторнее больше и Кирилл, конечно к семейному автомобилю никак отнести нельзя поэтому это все-таки такой автомобиль для небольшой семьи для каких-то таких коротких передвижений естественно по трассе там за тысячи километров на нем ездить неудобно так как здесь поясничного подпора нету не предусмотрен заводом производителем как в случае с той же ладой вестой так как там он есть и там сиденья как-то сделаны более удобно но я и не езжу никуда на большие расстояния поэтому к минусам я это тоже не могу отнести я езжу только на короткие расстояния это либо работы либо там куда-нибудь к родителям по магазинам и вообще считаю что ездить куда-то на дальние расстояния на автомобиле не очень удобным какой бы это автомобиль не был, просто не люблю слишком много времени проводить за рулем, слишком сильно устаю, поэтому предпочитаю все-таки на дальние расстояния передвигаться на другом транспорте, на общественном, так как так будет более спокойно, чем постоянно вот сидеть на нервах и, как говорится, уставать от дороги. Также, друзья, мне понравилась автоматическая коробка передач. Здесь она полноценная, гидротрансформаторная Никакой не робот, никакой не вариатор А настоящий автомат Работает он четко за целый год эксплуатации Никогда меня не подводил Многие, знаю, пишут отзывы, что начинают дергаться Обращаются по этой проблеме к дилеру Где им сбрасывают адаптацию коробки Соответственно, после этого все становится на свои места. У меня такой проблемы нету. Данная проблема возникает при частой смене манеры езды, друзья. Если вы, например, ездите какое-то время в таком пенсионерском режиме, да, например, там по трассе едете 90-100, не превышаете, не газуете, не дрифтите, там, просто ездите спокойно, коробка к этому привыкает, а потом вы вдруг резко начинаете на ней гонять по трассе, бежать в топку, то, соответственно, коробка э, начинает переобучаться, и э, какой-то про происходит сбой, что она не успевает перенастроиться, и она пытается, вроде сначала думает, что вы едете в пенсионерском режиме, а вы уже ездите более агрессивно, и поэтому бывают такие... За у коробки, что она, не, не успевая адаптироваться, начинает дергаться. И эта проблема связана именно с резким изменением манеры езды. Поэтому данная проблема возникает и по ней обращаются к официальному дилеру, где сбрасывают, соответственно, адаптацию а, автоматической коробки передач. Потом, когда они ее сбрасывают, соответственно, вы опять начинаете ездить она начинает обучаться то есть, по, опять же, подстраиваться под вашу манеру езды. Я езжу всегда в одном и том же режиме я не гоняю ездю спокойно аккуратно правил так сказать не нарушаю поэтому у меня проблем с коробкой нету ничего не дергается не пинается все отлично скоростя переключается тогда когда нужно когда нужно притопить Соответственно я нажимаю гашетку И коробка переключается на пониженную И начинается разгон Так что с коробкой у меня все отлично Я ей полностью доволен И друзья, вам в дальнейшем советую Не меняйте манеру езды резко Если вы э, все-таки любите гонять То либо вы гоняете всегда Если вы ездите спокойно То, как говорится, придерживайтесь такой манеры езды Также плюсов в автомобиле очень много Они небольшие какие-то мелкие плюсы, но они есть. опять же сравнивая сладые и весты, и я в своем видеоролике про покупку этого автомобиля уже говорил. Мне нравится, как работают поворотники, так как есть короткое нажатие рычага поворотников, когда мы немножко приподнимаем его, у нас происходит несколько миганий поворотника и они автоматически отключаются. Весте у меня такой возможности не было, нужно было рычажок приподнимать. Но делать так, чтобы он до щелчка не доходил и обратно возвращать. Не знаю, как на текущих моделях уже в обновленных, может быть, уже сделали нормально, но в моей Вести 18 -го года а, не было такой возможности. Приходилось все-таки немножко как-то вот держать рычажок, чтобы срабатывало несколько раз и не перещелкивался именно на поворотник полностью. Также нравится, как а, работают стеклоочистители. насос бачка-омывателя вообще не слышно, когда... Вы тянете на себя рычажок, брызгается вода на лобовое стекло, звука вот этого качания насоса вообще не слышно, так как сам бачок углублен в самый низ практически и поэтому двигателя не слышно. В Владивесте бачок он находился прямо в самом верху, если вы открываете капот, то вот он сразу бачок и сразу там же стоит насос. Соответственно, когда вы хотите помыть стекло, почистить, то... Вы слышите этот насос, как он работает, как гудит, и не особо приятно. Поэтому в этом плане в корейце все-таки лучше, опять же, все кроется в мелочах. Вроде мелочи, да, какие-то плюсы они мелкие, но ты их всегда замечаешь. Друзья, когда я делал обзор на ладу Весту и вы мне в комментариях писали: да, что ты от нее хочешь, это Лада Веста, да, она стоит там, да что на нее цена. Друзья, цена Лада Весты» на момент ее покупки, когда я покупал, стоила 650 тысяч рублей. Спустя два года она подорожала практически на 150 тысяч рублей. И, естественно, спрос с автомобиля за такие деньги будет очень большой. Это не «Лада Гранта» в свое время, да, когда она стоила 350 тысяч рублей. Да, или там, не знаю, любой автомобиль до выхода Лада Весты». В принципе, стоило адекватных денег. Там придираться просто не к чему было. Но Лада Веста она позиционирует себя как конкурент всех автомобилей B-класса. Да, того же Kia Rio или Volkswagen Polo или Skoda Rapid и так далее. То есть всех моделей B-класса. Но, друзья, этот автомобиль Kia Rio 4 стоит миллион. Точнее, он сейчас уже стоит дороже, я покупал его за миллион. И, казалось бы, спрос с этого автомобиля должен быть больше, так как стоимость его больше, чем Лады Веста. Но спрашивать с него, ну, лично я, мне нечего с него спрашивать. Я доволен полностью этим автомобилем. Он стоит ровно тех денег, которые я за него заплатил. Так что, друзья, я не жалею, что купил этот автомобиль, и мне ни капли не жалко потраченных на него денег. Сейчас все автомобили б класса в принципе, стоят как раз, если брать нормальную комплектацию, то она будет стоить миллион. И в этом как бы ничего страшного нету. Просто нужно с этим смириться. Раньше, да, несколько лет назад, люди покупали ту же самую Kia Rio в топовые комплектации. Отдавали там, не знаю, 600-700 тысяч. И для них на тот момент это было дорого. Но время идет. Цены дорожают, доллар, курс доллара растет, а зарплаты наши как бы остаются на месте. И то, что сейчас автомобили стоят миллион или выше, сейчас та же самая Kia Rio 4 в топовой комплектации стоит миллион двести. Э -э насколько я знаю, что Kia Rio X вообще стоит еще дороже. То есть она вообще сама по себе дороже, чем седан. Идет тысяч на пятьдесят или на сто, точно не помню. Итак, друзья. Теперь я хочу рассказать про то, что было сделано в этом автомобиле за этот год. Как я и говорил, была поменена мультимедийная система. По мелочи также были установлены лампочки светодиодные. В плафоны, в средний плафон. Также в подсветку номера, в подсветку багажника. Также были приобретены чехлы на сиденье, Они были куплены... На авторынке Также были приобретены вот такие вот подушечки Под шею для удобства езды Ну если честно Я особо в них приколы не понял Я думал что они Немножко по другому должны выполнять свою функцию Но на самом деле Почему то у меня шея на эти подушки Не ложится То ли эти подушки маленькие То ли они Какие-то, в общем, не такие. Также были установлены вот такие вот резиновые коврики в нише автомобиля. Также была проведена проводка для видеорегистратора. Все эти видео на канале у меня есть. Также была установлена фронтальная камера на переднем бампере. Но в данный момент у меня ее нету, так как я ее отдал, а новую еще пока не поставил. Также были заменены щетки заводские на бескоркасные летом И на зимние, соответственно, для зимы Это специальные щетки в чехлах в резиновых, чтобы снег на них не налипал. Также по мелочи были установлены всякого рода накладки на петли дверей. В общем, с автомобилем пока никаких серьезных доработок не производилось. Я думаю, что все еще впереди. Также скоро на канале выйдет видео по замене лампочек головного света на моем автомобиле. Как я и говорил, что хочу поменять все лампочки на светодиодные, на лет лампы Так как лампы накаливания уже все отживают свой век. Будущее, так сказать, за лет лампами И хочется сделать так, чтобы свой автомобиль выглядел как-то эстетично. Также я заказал лампочки и на задний ход в фонари. Поэтому скоро будет также новые видео. И в заключение я хочу сказать, друзья, что автомобилем я полностью доволен. Своих денег он стоит. Если вы рассматриваете покупку автомобиля Kia Rio 4 или Kia Rio X, то я вам рекомендую к покупке его. Никаких проблем за время его эксплуатации у вас не будет точно, если вы, конечно, водитель, как говорится, аккуратный и следите за своим автомобилем. Поэтому в ходе эксплуатации вы с проблемами в этом автомобиле никакими не столкнетесь. Ну а на этом у меня все, друзья. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Пишите свои комментарии, что вы об этом думаете. Надеюсь, это видео вам понравилось. Всем удачи.